Друзья, всем привет! С вами Санек. И в сегодняшнем видосе будет очередная доработка, очередная доделка, модернизация, некоторые улучшения вот. данной сверлилки. Поэтому, кому интересно, смотрите видос до конца. В конце ждет сюрприз. Кому, мужики, не интересно, не смею задерживать кнопочка если на компьютере apps если на телефоне домой нажимаете и все и видос прекращается ладно хары -ля -ля, погнали в общем что было доработано по станку ну, видос конечно будет про э, вот это чудо-юдо но тем не менее по станку выставил станок сейчас в самое в самое верхнее положение. Подсветку не включал. Короче, край трубы вот на краю вот этого зажима стоит по верхней части. Это максимум, что можно его как его можно поднять. Поставил сюда. Сейчас отпущу. Поставил сюда как это называется-то, скоба ограничивающая, чтобы не вылетал станок выше куда надо ее не было и смотрел обзоры у многих ее тоже нет как она выглядит, сейчас сниму, покажу ну не знаю, откуда она порылся в ящике, случайно обнаружил, мужики, вот случайно поэтому и поставил, сейчас сниму ну, выглядит она вот таким вот образом. Единственное, здесь пришлось ее расшарошить слегка, чтобы она подходила. И все. То есть, вилка заходит, вот подсветочку включил, вилка заходит, там имеется прорезь, а потом она одевается, сейчас глянем, и сверху как бы опрокидывается. На всех станках она почему-то отсутствует. И получается так, что вот эта штука может вывалиться, если вот Плосмаска ее держать не будет вот это, но пластмас это и есть пластмасс. Шайбушечка вставится, а потом защелкивается вот эта вот штука. Если конечно одной рукой получится, и снимать, и защелкивать. Ага, вот. Вот видите, она вот таким вот пока образом, а теперь ее надо придавить, чтобы она упала и не выскакивала. Ну это лучше, конечно, сделать чем-нибудь, чем-нибудь. Секундочку, мужики, удобно одной рукой. О, сейчас, сейчас защелкнется, все. Вот она опустилась и не дает ей обратно выскочить. Откуда она, я не знаю. Как-то так, это первая доработка Вторая доработка, это под Добавил по две гайки на прижимные винты Здесь стояла, значит Сейчас достану ее Квадратная гаечка И она тоненькая И начало поджирать, мужики, винт Вот здесь поджирать винт В общем, решение такое было принято. Не оказалось удлиненной под рукой. Ехать за двумя гайками. Черт знает куда. Как-то не, не, не очень. Буду в тех краях, приобрету, возможно. Доварил гаечки. Вот так вот. И прошелся э, мечком. Так, чтобы оно все идеально. И теперь, мужики, все это дело. Сейчас, секундочку наживлю не хочет все снимаю вот как говорится в режиме реального времени поэтому видос как есть видос мужики как как есть ну, бывает такое что там рассказывать и теперь резьба по всей длине вот здесь вот задействовано. То есть уже так ее поджирать э, не будет. И стало намного удобнее. Также шей вверху сделано. Вот это э, другая доработочка Вот. Пока все. По доработкам. Итак, дальше. С этим вроде бы пока. Пока, мужики, все. Вот, кстати, кому интересно, а то спрашивают кто такой, что такое? но ну, вернитесь на пару видосов назад, все же показано рассказано уже тысячу раз сейчас начнут протисы вот эти показывать скажут, что это, где это, как-то смотрите видосы они у меня идут в хронологическом порядке как говорится видос за видосом, если что-то непонятно, где-то сейчас объясняю, то возможно прошлый видос все, как говорится вопросы исчерпает ладно пишут в комментариях саня когда ты будешь использовать координатный стол в общем он якобы якобы предназначен там для фрезеровки ну мужики он кстати это станок как сферильно-фрезерный до позиционируется там я не знаю ну фрезеровать мне нечего нечего я взял его из-за того что у него значит вот это как ее назвать то Поперечная, продольная. там, В общем, они тут вот идут. Ось X, ось Y. Кому интересно, тоже вот ставьте на паузу. И смотрите параметры. Вот так он до стойки двигается 6 сантиметров. Вот так двигается 18 сантиметров. Вот я его взял. Ну, по крайней мере, то, что предлагали. Самый большой ход это 18 сантиметров. Он на направляющих. Не, не ласточкин хвост, но он и мне как бы и не нужен, я его брал для э, мелочевки, позиционировать мелочевочку, сейчас покажу, что давайте его прикрутим сюда и попробуем, показывать буду на этой стойке, та стойка он стоит, вот это отдельная тема, кто не видел видос по той стойке, также есть на канале. В общем, сделано было, чтобы его закрепить, два таких спецболта. Это десяточка нужной длины. Приварена шайба с одной стороны. А с другой стороны такой вот пяттак наварен. Для чего? Чтобы не держать ключом. Не держать ключом. Сейчас болт поставлю. Так, вот болтик вставил. То есть, вот этот как его назвать, точка, да, она заходит в прорезь, вот так вот. И можно спокойно закручивать, отпускать и, как говорится, гаечку, да, и затягивать. То есть, э, такой фиксатор этого болта. Всё. при этом попустил, можно двигать по этим полоскам. Я думаю, понятно. Давайте сейчас прикрутим его вот таким вот образом и продолжим. Так, ну вот, наживил э, болты, а теперь только их нужно просто ключом э, дотянуть. При этом снизу ничего держать э, не надо, ну, без фанатизма, конечно, потому что тянуть можно до посинения. Вот, достаточно. Все, стол закреплен, все, как бы работает, движется. И теперь давайте, давайте на чем мы попробуем. Вот, десятое сверло сейчас ставлю до упора. И на нем будем производить все замеры. Десятое захотелось мне. Так, на нем. Сколько? Оно? Размер. Примерно примерно 13, длина 13 сантиметров. Плюс-минус. Итак, сверло поставил. Напомню, потому что есть невнимательные товарищи. По краю зажата. Это максимум поднято на этой трубе, которая продавалась вместе с ним. Это, мужики, труба. Я говорил уже размер этой трубы. Смотрите, распаковку так составляет плохо видно 9 сантиметров 9 сантиметров это вот э, все что можно сюда засунуть да Но опять же смотрите это все дело алюминка. Алюминка. и как бы э, больших надежд на нее возлагать тоже не знаю не стоит китайские кисочки, помните я их показывал уже но тем не менее я их не списываю а они также могут прекрасно сюда становиться и можно ими как-то работать но я пошел дальше я пошел дальше и немножечко доработал не саму вот эту вот штуку не сам столик а сделал пластину специальную сейчас покажу в общем вот она пластина вырезана из куска металла. Толщина 1 сантиметр. Или 10 миллиметров. Для тех, кто любит ну, все в миллиметрах мерить. Мне проще в сантиметрах. Так, По длине э, самого столика, по ширине сделал вот, под эти тисы, чтобы они тоже сюда э, могли э, прикручиваться. Ну, начнем с маленьких. Так, По центру э, 30-м просверлился, ну и чтобы мусор туда не падал, обычная усиленная шайба, я не помню, там по под десятку. Центр заварил, зашлифовал, вот так, пятак этот опускается, мусор весь собирается на нем, можно так сказать. Но ну, чтобы почистить, вот магнитик, соответственно, стружка приманичивается и к магниту, и к шайбе спокойно достал, почистил закинул никаких проблем с этим нет так дальше крепление под маленькие тисочки просверлено везде нарезана резьба это десятая резьба кроме вот здесь здесь восьмерочка установить можно тисы таким образом установить тисы можно таким образом они позиционируются продольно плюс еще вот этот момент, понятное дело, да, нарезал, значит, резьбы тремя метчиками, я уже как-то показывал, рассказывал, мужики, ну и повторюсь еще раз, набор мечиков имею вот такой вот, это подарок от Сергея Свалгодонска, «Сереж, привет, классная штукенция, пользуюсь, вообще шикардос». Мужики, я просто повторяюсь, возможно, потому что об этом я уже говорил, когда строил э, кран консольный. Вот там я ими же нарезал э, двух сантиметровую вот эту пластину резьба насквозь. Для кого-то, возможно, открою какую-то великую тайну. В каждом наборе по три метчика, мужики, точнее в каждом номере. Да, ну, покажу на примере М12, они самые крупные и как бы видно хорошо. Можно взять еще... Вот восьмерочку, допустим, да? Без разницы. Вот, в каждого номера по три мечика. Есть первый номер, второй и финишный. В магазине Росыпью обычно продаются обычные, мужики, финишные как бы, мечки, да? У нужного там шага, там, калибра и так далее и тому подобное. Вот, вот это наборчик такой ходовой, будем говорить, без, вся, без фанатизма. Вот такого плана. И очень трудно ими начинать резать и весь процесс это до того долгий мучительный. Вот. В некоторых моментах мелкие могут вообще сломаться. Как знаем плавали. Так, как их отличить? Вот будьте в магазине как нибудь, да, кому интересно, кому надо, просите номера одного номера, спрашивайте, чтобы вот, точнее одного размера три номера должно быть. Это первый номер, второй номер и третий номер, финишный. Отличаются они метками, вот, рисками возле квадрата. Одна риска первой, две риски второй. Без рисок, без рисок, это финишные мужики. Если кому-то попадется в магазине, обращайте внимание на вот эти вот вещи. Также по заточке, по заточке, я думаю, видно, да? Вот, чтобы просверлить 12 точнее, нарезать резьбу 12-ю, нужно 11-е сверло. Также вот я начинал 10-ю резать, да, сверлил девятым сверлом. Я думаю, видно, да, геометрию. Это вот первый, начальный. Как выглядят зубы, да. Вот он, второй номер, которым проходится. И вот он, финишный Мужики, третий. Вот он уже. Вот он, какой зуб. Я думаю, понятно, почему туго режется резьба финишным метчиком. Потому что она снимает сразу, за раз, все, что нужно и не нужно. Так. Вот такие вот дела. Очень легко и очень просто ими нарезать резьбу, по порядочку. Даже 2 сантиметра толщина вот здесь без проблем нарезалась. Давайте я сейчас ее прикручу. Я не знаю, говорил, не говорил. В общем, эту пластину можно ставить на 3 болта по этим ручьям. Можно сдвигать в сторону на два болта сюда и туда при этом в самом крайнем положении до э, трубы она не доходит также можно при необходимости закрепить э, в эту сторону Ну, как бы есть вариантики, да. все ну, я сделаю по серединке болты немножечко подрезал тут буквально по пару миллиметров так чтобы они мужики не доставали как показать до алюминия, когда будут закручены ставиться будут сверху они мне абсолютно никак не будут мешать сейчас покажу и расскажу почему было изготовлено значит, 6 вот таких вот шайбочек также э, нарезанные резьбы друзья почему изготовлено? Ну, потому что обычная гайка сюда не пролазит можно было бы, конечно, ее там немножечко шлифануть, чтобы она заскакивала, но при всем при этом даже вот болт залазит, и он там вот так вот тупо прокручивается, то есть гранями не держит. Это болт на 13. На 14, ну, цепляется там чуть-чуть. Кстати, вот эти гаечки, можно их так назвать, спец, спец гаечки делал вот из... Вот этих вот выселенных э, вещей. Юбочку эту сточил. Засверлился, нарезался. Очень удобно. Размер у них... Быть, Размер вот, 15 ключ. вот Они на 15 получились. И когда заскакивают, они своими ребрами по всей плоскости от края в край... То есть, захватика побольше, будем так говорить. Чтоб не самой краюшечкой хватались вот грани, да, каким-то кончиком, а вот именно по всей плоскости. Плюс они при затяжке не будут крутиться. При этом они очень хорошо, легко бегают вот, по вот этим желобкам двигаются. Вот такие вот дела. Все, сейчас прикручиваю. Тут. Вот этот штурвальчик, поэтому загоняю с этой стороны. Можно и с этой стороны загнать здесь. Но тем не менее. Тем не менее, так, прикручиваю. Все, мужики, прикрутил, притянул, без фанатизма. Как говорится, от руки ключом. Все, эта пластина останется на этом столике на постоянку. Все, она уже как бы откручиваться будет в каком-то там случае необходимости использования закрепления чего-то там кого-то все но это пока так и то может быть кстати не сказал насчет этого пятака он кстати еще предохраняет когда сверло будет проскакивать и чтобы оно не ударилось в алюминий оно прекрасно будет э, сдерживать удар да ну что его портить пускай будет целенький лучше вот как-то так дальше Давайте начну вот, с больших часов. Они сюда становятся вот таким образом, грубо говоря. Здесь выставляются по краю, так как ручка немножко э, длинновата, да, и чтобы они не цеплялась, Все, прикрутил, болты не мешают. И, соответственно, ну и, соответственно, э, значит, в крайнем положении вот, отвел эту всю конструкцию. Сверло уходит э, ну, за губу, будем так говорить, за эту. И в другом крайнем положении сверло уходит также за губу. То есть заготовка сюда, помните, да? Ну, помнят. Те, кто смотрят, помнят. Затока сюда максимум, что можно зажать, это 14 сантиметров. То есть уже как-то э, спозиционировать э, в нужное место. Можно спокойно и не напрягаясь, если использовать вот эти тесочки. Так будет шесть. Вот. Также, повторюсь, они разворачиваются. Заготовочка 14, вот так бегает 18. Ладно, их мы откладываем в сторону. Это на самый крайний случай, если где-то что-то габаритное. Прикручивается очень быстро, также сделаны еще 4 спец... спецболта с вот такими э, шляпами. Вот. Они тоже на 13, здесь на 13, то есть один ключ может крутить все эти э, болты запросто. Закручивается при помощи э, гайковерта очень быстро и легко. Я так наживлю сейчас, чтобы хотя бы показать вот крайнее положение сюда крайнее ну как крайнее почти крайнее в общем разберемся с этим моментом разберемся давайте маленькие тесочки сюда притулю ну и соответственно тесочки прикрутил и вот обрезок трубы 40 на 60 это максимум, максимум, что можно сюда, мужики, воткнуть. Это под сверло десяточку. Все, что меньше, соответственно, уже как бы будет повыше. Кто-то скажет, мало, да? Вопросов нет, мужики. Ну, Сейчас я поставлю все эти причандалы на ту стойку. Напомню, она метр и шесть сантиметров. Потом там замерим прям эти тесочки, эту уже трубу тем кому мало. Мне достаточно. Значит, все теперь стало намного удобнее, комфортнее. Вот, Рукоядочку винтим, не снимая заготовочки, где-то там в краю засверлиться, да, подогнать ее к нужному месту. Вот. Также это все очень даже удобно и быстро делается. И очень точно. Я вчера тут... Извращался немножечко. Вот так вот в решето пустил уголок. Вот. Даже вот между восьмым сверлом. Ну, очень, очень удобно, мужики. Очень. Вот. Даже один возле одного. Как бы все очень хорошо. Я думаю, понятно. В общем, пластина усиления на постояночку. Тесочки для мелочевки. Пускай будут задействованы здесь, на этом э, столике. Вот как-то так. Ну и соответственно, кому мужики мало, та же заготовка, тот же столик, но уже на этой стойке. Поставил ее друзья, на верстак, ну, чтобы на полу как-то удобно стоять и снимать. Все это на полу будет конечно находиться. Вот десятое сверло. Ставлю где на того? На заготовку. Ну, конечно, линейки этой не хватает. Само собой. Вот. 51 сантиметр. Этого, я думаю, достаточно. Это максимум поднято также ж, по краю зажима. Все, ее можно опустить ниже и комфортно работать. Удобно, прямо, вот говорится, не отходя от кассы. Как-то так. Эта стоечка у меня периодически забирается и ставится на эти тесочки. Помните, да, в прошлых видосах. На этом, пожалуй, можно видос закончить. В принципе, здесь уже я могу поставить до 50. Поэтому никаких проблем. Вот, что удобно подводить само сверло на нужную вышину, да, вот и также все это дело более точно выставлять. Все, мужики, всем пока. Кому понравилось, обязательно оцениваем. Я думаю, вещь нужная вещь полезная. Больших, конечно, надежд на нее возлагать на вот этот столик не стоит, но мелочевочка до десяточки спокойно будет работать, как за здрасте. Все, что остальное, можно использовать без него, при помощи вот этих вот тесок. Все, всем пока. Вернулся тракторишка на базу. Сейчас буду Разружаться.